Ну так, погнали. Я особо не битбоксер, но попробуем. Нужно биты, биты. Сняли. Сейчас будет прикольно. Какие-то спухи На ладоней, например. И какой-нибудь нужен такой тонкий писатель. Клявый... Я понял, как да. будто собаке плохо. Херня какая-то. давайте... Какой-нибудь нойз. И обратно... Еще нужна какая-то фраза буржуйская. Let's go. One more time. One more time Потом надо будет обработать И думаю получится нормально One more time One more time One more time One more time О, oh, пошла жара Вы знаете, с этими звуками Мне кажется, можно работать О Другой голос А вот что за Дичь у меня получилось. Так, питочки. Леди и джентльмены, я готов представить вам свою какаху, которую я только что видел. Э, что? Тут не хватает другого такого звука. Так. Ого so <laughs> Вот. Валя, давай. Смотрите, дорогие друзья, что идет. Ой, что? Ну, конечно, сложно. Очень. очень... очень. очень... очень... Я просто уже прошла о вещах, что я Норм. Нор! Нор! Просто нормально, хотя нет, как... Блин! что, у принципе, можно было.